как вставить пружину Значит, стартера. Значит, вставлять ее по-любому придется вручную. Значит, что для этого надо сделать? Перчатки одеть, потому что на нее придется пальчик не давить. Значит, зажать желательно в какую-нибудь струбцину спа не пойдет вот значит, и начинаем процедуру то есть берем внешний контур вот сюда вот ее вставляем значит, и придерживаемся здесь одной хитрости принцип значит главное тяжело вставить самое первое в кольцо то есть мы ее вставляем скручиваем надавливаем надавили следующую ведем вот так опять теперь одним пальцем придавливаем, вторым вытягиваем придавливаем вытягиваем придавливаем вытягиваем и так далее перехватились придавили вытягиваем придавили вытягиваем придавили пальцем вытягиваем и вот так вот она уже гораздо с каждым витком идет Проще и проще. Но, тем не менее, смотрите, чтобы она не вылетела. Придавили, вытягиваем. Придавили, вытягиваем. Придавили, вытягиваем. Придавили, вытягиваем. Все. Все у вас здесь есть. Как бы дело 30 секунд. Если приловчиться, то будет делать вообще элементарно. Ну, соответственно, чтобы собрать до конца, совмещаем вот это вот с этим. Вот так вот раз. Совместили. Чуть-чуть насаживаем на вал Оп. Все, все в сборе Пружина работает